Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить пасхальное безе. У меня здесь готова швейцарская меренга на 4 белка, соответственно в два раза больше сахара плюс лимонная кислота. Ссылочку на приготовление оставлю под видео в описании и прикреплю в комментарии. На пергаменте сделала разметочку с помощью вот такого пластикового яйца обвела. Пергамент я приклеила прямо к столу, чтобы было удобней. Меренга, которая осталась у меня в чаше, я накрываю влажным полотенцем и убираю пока в сторону. Меренгу поместила по двум мешкам кондитерским. Здесь просто обрезан уголок. Для начала мне необходимо отсадить основу. Теперь с помощью ложки либо палетки сглаживаю все неровности. белый мереки я сейчас отсажу зайчика сначала ушки мордашка и туловище с лапками. Следующее я изображу птичек. Насадку взяла закрытая звезда на 5 лучей и отсажу крылышки. С помощью желтой меренги я отсажу курочку. Сначала туловище и голова. С помощью насадки листик я сделаю крылышко. С помощью насадки 13, открытая звезда, я нарисую зайцу-морковку. Этой же насадкой нарисую буковки Христос воскрес. Далее я возьму поворотный столик. Я работаю больше по упрощенному варианту. То есть у меня один мешок переходной и основная масса меренги в другом мешке. То есть я с легкостью меняю насадки. Сейчас я взяла насадку закрытая звезда на 5 лучей. Оставшуюся меренгу я окрасила белую в бирюзовый такой цвет. Насадку помыла. Я тоже буду использовать. Возьму насадку 67, маленький листик, добавила бусинок. У меня осталась еще меренга. Я ее в произвольном порядке отсажу также на пергамент. Отправлю сушиться. Сушиться безе у меня будет полтора-два часа при температуре 50-70 градусов. У меня газовая духовка, и я приоткрываю дверцу примерно на 10 сантиметров. Прошло 2 часа, безе у меня высохло. Я оставляла подольше, чтобы она постояла, потому что бывает, оно полежит и отсоревает. Потом липнет к рукам. Ну, здесь оно все высохло. Классно смотрится такие. Можно упаковывать в коробочки, в пакетики. Хорошо отстает от пергамента. Если вы на силиконовый коврик, то при снятии э, большая вероятность, что оно может преснуть. Вот такой классный пасхальный безы у меня получилось в итоге. Если вам идея видео понравилась, была полезной, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам самого доброго, будьте здоровы. Всем пока-пока.